сделали конструкцию флекси световую линию 5 сантиметров отправляем вот так ее упаковываем для того чтобы не ранить ее транспортной компанией заказывайте у нас конструкции экономите время на монтаже наш менеджер вам все просчитают по стоимости качеством вы останетесь довольны в любом случае